TroyTrade, глобальный брокер, специализирующийся на криптовалюте и управлении активами, интегрирует Chainlink децентрализованную сеть оракул, которая позволяет умным контрактам безопасно получать доступ к автономным каналам передачи данных в ЭПАПе и традиционным банковским платежам. Согласно сообщению в блоге Chainlink, Troy будет тесно сотрудничать с Chainlink для разработки масштабируемых децентрализованных данных для торговой платформы Трой. Оставайтесь с нами.